Добрый день. Меня зовут Александр Сенков, Я являюсь менеджером переводской компании «Студия переводов». В мои обязанности входит работа с юридическими лицами, работа с техническими переводами, с юридическими переводами, работа с художественными заказами, которые поступают в нашу компанию. Если рассказывать про технические переводы, то основной их особенностью является точность перевода, при переводе технических текстов нельзя выражать какие-либо свои эмоции, либо мнение переводчика по тому или иному вопросу. Это всегда точный и четкий текст. Проблемой работы с таким текстом является то, что переводчик, который работает, он должен не только хорошо знать язык, но и досконально разбираться в той тематике, которую он переводит. То есть это должен, в идеальном варианте, это должен быть человек, который имеет лингвистическое образование и который имеет инженерное образование. Именно таких переводчиков мы стараемся находить и подбирать для работы с техническими текстами. В большинстве случаев технические заказы, либо технические тексты, это тексты больших объемов. Это какие-либо описания, это мануалы какой-либо продукции. Это огромная документация по возведению зданий, по возведению инженерных сооружений по введению в эксплуатацию этих инженерных сооружений. И, конечно же, для большинства клиентов такие заказы требуются выполнить в довольно сжатые сроки. Для работы именно с такими проектами у нас создаются, у нас уже существуют специальные команды переводчиков. Это люди, которые являются специалистами в конкретной области. Помимо переводчиков, в эту команду, конечно же, будут включены редакторы, которые после выполнения переводчиком своего, своей задачи, они выполняют вычетку этих текстов они проверяют, чтобы было единственная терминологии после сдачи некоторыми переводчиками. Они проверяют, чтобы не было скажем технический смысл этих текстов. После работы редакторов работал у нас обычно вступают верстальщики. Верстальщики занимаются непосредственно форматированием текстов, так как понятно, что технические переводы это чертежи, это схемы, это различного рода графические объекты, которые необходимо не только перевести, но и сдать заказчику в том виде, в котором он первоначально нам отдал. Верстальщики занимаются именно этим. Они передаются в оконченный вариант перевода, после чего мы уже можем смело отдавать эти тексты для заказчиков. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что технические переводы это не легкий труд, это действительно работа целой команды специалистов, которые заинтересованы в том, чтобы вы, как наши клиенты, получили не только качественный перевод, но Остались довольны этим переводом и приходили к нам снова и снова, чтобы мы могли вас радовать.